Я поднялся на Тель Хилтон, купить кофе-клубку. Пусть отсюда вид. Я смотрю, тут просто два здания на не стоят. Если честно, я думал, что кафешка будет здесь. Магнит она первом здании. Вот. А это здание до пятого этажа просто пустое. Интересно, почему? берегу моря стоит, И почему она пустое, вот рос Может быть, продается? Красивый вид, конечно, супер. Если продается, я сейчас пойду узнаю. Вот так выглядит Батуми. Какой-то старый район. Куда дальше? Какое-то здание синее может, университет какой-то. за Шаратон, лесовое зрение там за этими башнями. Вот, так вот. М -м -м. Расположение, конечно, супер вообще, вид обалденный.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 Хорошо, что сюда поднялся. Реально классный вид. На вертолете можно не летать над Батуми. Поднимитесь на Хилтон. Попейте вкусного кофе. Реально классный кофе. Не знаю, сколько стоит. Еще не посчитали. Ну, я думаю, не больше 8 ларии. Красиво. Ага, вот есть 5 звезд для продажи и номер телефона указан. Ну что, пойду зайду, посмотрю Вот я договорился за то, чтобы посмотреть эти апартаменты и снять такой видеообзорчик. В отеле Хилтон продаются апартаменты. Кому интересно будет, вы... вот можете зайти посмотреть. Вот это выглядит. Вот так. Вот это какой этаж? Это у нас 20 этаж, Пентхаус. Это черный каркас. Черный каркас, угловая квартира с видом на море на бульвар. 149 квадратных метров. У нас также квартиры продаются как в таком состоянии, в черном каркасе, так и в белом каркасе. Или же можно сделать квартиру с ремонтом, с мебелью, с техникой под ключ. Под разные желания клиента. Кафешку видно? Да, это вообще Сейчас там пил кофе по 8 лари как я говорил. Точно 8 лари мне посчитали. Ну, 80 гривен. Да, кажется, да, так. отлично, вообще нормально цена. Мы были в Дебилиси парк, не помню, на горе тоже 7 или 8 лари кофе был. То есть, в принципе. Вот в Грузии, вот, я обратил внимание, кофе вообще мало кто делает такого европейского уровня. Капучино, там, латы. Ну Тут очень популярный турецкий кофе, да. по-батурски на песке да. Да, да. Красивый вид, конечно, здесь. Можно выйти, да, сюда да, открыто? Да, пожалуйста, вот, вы можете выйти на, на... на... на... на... террасу. На... Супер. Соседей не видно. Есть, не не знаю, есть двухэтажная парковка, да? Да, у нас единственная против двухэтажная парковка. На ее строительство шло два года и уже 14 миллионов лет. Фундамент делала немецкая компания Бау. А сколько здания строилось? Здание строилось 7 лет. Угу. Оно уже сделано в эксплуатации три года назад. построено в 2015 году. Эти апартаменты можно покупать под сдачу в аренду, да? Конечно, да. И, и как тут сдается вообще аренда? Я смотрю, просто очень много людей тут и паркуется, и машинку сейчас стоит. Ну, конечно же, у нас есть аренда как именно на долгосрочной основе. То есть заезжает семья, которая живет один-два года, и, к примеру, 100 квадратных метров квартиры с двумя спальнями у нас сдается в среднем 2000 тысячи долларов в месяц. Угу. И также можно сдавать квартиры как на ежедневной основе, посуточно. Летом приблизительно цена за квартиру-студию 100 долларов в сутки, зимой где-то 60 долларов в сутки. Вот такие цены примерно на сдачу. Немного дешевле, чем гостиницы. -фильм. В каждом этаже у нас расположены, они меняются каждые 6 месяцев. Ага. Это тоже все по стандартным Хилдера. Две лестничные клетки с разных сторон этажа. Ага. Каждую неделю у нас проводится проверка пожара. Ага. Эта дверь, которая находится в коридоре, она в случае пожара закрывается автоматически, чтобы предотвратить проникновение огня в другую часть коридора. Все двери в наших апартаментах огнеупорные из огнения не выдерживают уровня 45 минут. Это дверь час выдерживает. Час? Да. Это квартира 120 квадратных метров. Она выходит на парк, на город и на море. По поводу системы отопления и охлаждения у нас в каждой квартире проведена двери система у кондиционирование центральной митсубиши ага. то есть нет необходимости покупать кондиционеры дополнительно пух грязная. грязный не нет. хватает клининговой компании а у нас приезжает клининговая компания которая чистила после... ну перед летом они приезжали и альпинисты и чистили наш это посадку. у меня у друга клининговая компания я всем его рекомендую, то я так видео сразу даже видно дельфинары, дельфины ага. можно увидеть. Кстати, вчера родился маленький дельфинчик. О, классно. Да. Отличный вид отсюда. Это 19. Это 20-й 20, 20, этаж, 20, этаж. 20 этаж. Просто другой, другой, другая сторона. Ну, отлично. А где должен находиться вообще ванная, туалет, вот канализация, кухня примерно? Да, у нас какие? уже проведено. В каждой квартире, если мы говорим о больших квартирах площадью 100 квадратных метров, у нас находятся три точки, чтобы сделать два санузла и одну кухню. К примеру, вот там можно увидеть раз точка, там вторая точка и третья будет где-то тоже спрятана. То есть можно или вот здесь, здесь да? кухню сделать, или здесь санузел. Это все уже свободная планировка по желанию клиента. Квартира в черном каркасе она 100 квадратных метров вместе с балконами высота потолков вот здесь три в черном каркасе без отделки. здесь можно сделать две спальни или одну спальню по желанию клиента также два санузла и одну кухню. квартира выходит прямо на море это пользуется большой популярностью такие да квартиры да. На 15-м? Да. Это 11 этаж. 11-й этаж. Ну, Но чувствуется он как где-то из 12-й этаж. Да. Вот, нравится да, относительно Вот такая эта бульвар. Здесь смешно никогда не подстроится, не перекроет вид. Вот ага. правление. Да. да. Да, здесь строится Вот так Ну, тут соседей можно увидеть. Здесь, так, да. 350 квадратных метров в зависимости от этажа здесь делается три спальни свободная планировка кто как хочет, так и планирует эту квартиру вот 2, 2, 1, 2. это тоже одиннадцатый этаж, да? это одиннадцатый этаж, да ну тут как-то так вот поприятнее, когда э, лоджия получается в квартире а, балкон есть один, здесь один есть балкон там, ага, сбоку например, здесь на восьмом этаже у нас расположена спальня на девятом этаже у а нас здесь находится кухня с гостиной месте. Ага. Вот канализация здесь. Так. То есть, в принципе, наверное, здесь и будет кухня, по идее. Наверное, ну, и, и жизнь спалится со своим туалетом. Угу. А, ну да, это так. Ну, красиво. Большая квартира, это 140 квадратов. 149, да. 149. Пожарная система. Это третий этаж. Вот квартира студия. 30 квадратных метров. 30 квадратных метров на сдачу. Uh -huh. Аренду. Такая квартира стоит в аренде 108 долларов. 108 долларов, да, сегодня. Сегодня на завтра. Uh -huh. Это ближе к 3... уже цена будет подниматься. 4 июля. Ну, вроде нормальная мебель. Тут австрийский ламинат. Здесь идет сверху. Тогда камень. Да нет, нет, Закрыть. Без нет. Такой балкончик небольшой. В соседи. 108 долларов студия в Хилтоне, третий этаж. Вид на набережную, на город. Тут кафешки не хватает. Mm -hmm. Либо бассейна. Ну, мы планируем, кстати, сделать открытый бассейн. Сейчас проект находится в мэрии на рассмотрении. Так. Свет включается а у нас здесь. Ванная, ванная. Тут 30 квадратов, да? Везде? Да, 30. 30 квадратов. Вот так вот. Вот, ребятки, закончился и обзор отеля Хилтон. Я был там вот в кафе, а потом здесь в квартирах. Вот, прикольно, прикольно здесь, все красиво. Вид красивый на море, вообще супер, вообще класс. Конечно, квартиры дорогие. В общем, кому интересны цены, в общем, заходите на их сайт, связывайтесь с офисом продаж, попросили цены не называть. Я и не буду этого делать. Спасибо отелю Хилтон за то, что предоставили вообще возможность заснять. Мне было самому конкретно интересно. Посмотреть, что такое черный каркас в таком месте. Вот. Все довольно, реально прикольно. Окупаемость С вами просчитывайте. Так что так, отель Хилтон. Маленькую рекламку им сделаю. Вот. Все. Пока.